Сегодня, 17 августа 2021 года, в районе аэродрома Кубинка, при заходе на посадку в ходе испытательного полета, потерпел крушение опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Никому из экипажа спастись не удалось.